Дорогие, сейчас хочу с вами поделиться практикой для тех, кто, кому трудно отпускать мысли при настройке на медитацию, на расслабление. Также это помогает засыпать. А тем, кому трудно засыпать, мешает мысли, и иногда бывает, что во время сна просыпаешься и снова идет поток мыслей. И также можно ее использовать. А здесь мы будем работать именно с умом, отпускать ум, и образ будет головного мозга. У нас используется, то есть головной мозг и сердце будем подключать энергию нашего сердца также любые практики на равновесие на гармонии они также помогают успокоиться отпустить мысли практика равновесия есть да, на канале несколько вариантов а, ну, напоминаю вам что можете по очереди ощущать свою левую часть тела начиная с кончиков пальцев и по очереди вот проходить там по руке по ноге левая часть тела Туловище, там живот, грудь, шея, голова, все глаз на лице, все части и также правую сторону. Это тоже уравновешивает, гармонизирует и тоже помогает отпускать мысли. Итак, эта практика небольшая, можно сидеть или стоять, кому как удобно. Ставим свои ладошки по сторонам. Сгибаем руки в локтях. И как бы подставляем свои ладошки. Как будто бы что-то ждем, что сейчас в них упадет с двух сторон. Справа и слева. То есть руки по правую и по левую сторону согнуты. В локтях ладошки вверх. В ожидании чуда. Делаем спокойный вдох. И выдох. И представляем наш головной мозг. Представляем, что он разделяется на левую и правую части. И левую часть головного мозга мы Помещаем аккуратно на левую ладонь, а правая часть на правую ладонь как бы левое полушарие налево, правое полушарие направо, и представляем, что наши ладошки это весы, центр, которой, который все уравновешивает, находится где-то в центре нашей груди в центре солнечного сплетения. И начинаем чувствовать вот эти вот наши левые и правые полушария головного мозга, какие они по объему, одинаковые или разные, какой-то может быть более объемный, а какой-то более тяжелый. И как весы, если перевешивают левое или правое полушарие, наша ладошка опускается а другая, соответственно, поднимается такие весы справедливости, ну вот так как есть сейчас и принимаем так как есть сейчас, принимаем, изучаем, принимаем объем, плотность, вес, все физические по ощущениям данной, может быть, даже какую-то энергию, да, какое-то полушарие, может быть, почувствуете какую-то энергию беспокойства. А на другом, может быть, какую-то другую энергию, энергию возбуждения или радости. Уделите этому время, вот, именно принять, поизучать это тоже очень-очень хорошо и гармонизирует разный процесс, да, который происходит. И мыслительное в том числе. Это принятие понимания и тоже получается, что идет какая-то проработка и часть мысли, она просто автоматически отпускается. Отпускаем. Дышим свободно и легко. И вторая часть практики мы представляем как из солнечного сплетения. Выходит поток любви из нашего сердца. Мы открываем сердце. Как бы много-много лучиков они светят вперед, в стороны, вот по всему периметру. И освещают Наши ладошки, где находятся левое и правое полушария, и наполняют любовью и начинают давать то, чего не хватает. Таким образом уравновешиваем, уравновешиваем балансируя, гармонизируя наш головной мозг. И мы благодарим себя за это. И ощущаем, как наши ладошки выравниваются. И наши полушария головного мозга становятся идентичными. Разными, но в то же время гармоничными. И ладошки выстраиваются практически на одну линию по ощущениям, с уровнем сердца, с уровнем солнечного сплетения. И третья часть практики, когда мы соединяем ладошки, помещаем, соединяем а наши части головного мозга в единое целое, помещаем в область сердца, где еще больше Окутываем любовью, окутываем его любовью, тем самым мы балансируем наши чувства, наши отношения, и тем самым первичным мы делаем наши сердечные чувства и создаем свою осознанность, свое сознание на основе прежде всего своих сердечных чувств а потом уже ума это не только сердечные чувства это и интуиция и все-все что ум просто закрывает и не позволяет нам использовать другие наши источники понимания источники осознания жизни источники к действию. И продолжая это упражнение, мы удерживаем ладони сложенные вместе на груди. Тем самым укрепляя свою центрированность, свое спокойствие и завершить по желанию. Если вы сейчас не готовитесь, к сну, ну, как бы не в кровати находитесь, а делали стое упражнение, можно а, продолжить с помощью а, сомкнутых вместе ладоней, продолжить а, это уравновешивание и центрирование. Если вы стоите, также а, эту четвертую часть можно делать отдельно, а, как можно плотнее. Заберите все пальчики, ладошку, чтобы все было ровно. И не рассоединяя поверхности ладоней и пальцев, поднимайте максимально вверх. Над головой. Пальцами получается вверх. Как бы тянетесь к солнышку, к небу. И очень медленно. Через центр, через солнечное сплетение делайте остановку, опускаете, и потом очень медленно опускаете вниз, и своевременно разворачиваете ладонь сомкнутую. Ни в какой момент нельзя размыкать ладонь, в этом-то вся и важность этого упражнения ⁇ Пальчики вниз ⁇ Делаем вдох-выдох и постепенно поднимаем вверх, опять останавливаем на уровне груди солнечного сплетения. Делаем остановку и также вверх. Обратите внимание, насколько легко делается, не давится ли какая-то ладонь, не съезжают ли пальчики какие-то. Все это говорит о небольшой или большой неуравновешенности. Принимайте все как есть. После этого упражнения гармонизируется также мужская и женская энергия. И становится просто как-то естественно, так без чего-то чужого, такого наносного, не нашего просто становится хорошо, то есть действительно мы становимся такими легкими, центрированными и в то же время устойчивыми, заземленными, в балансе, в гармонии. Кажется, что легкое упражнение, но при этом оно дает большой эффект и большую нам помощь. С любовью для вас рассказала вам об этих практиках Юлия Сагайтис.